Всем доброго дня. У меня есть тайна, над которой я проводил исследование более года. И с этого выпуска я ее начну обнародовать. Некий намек на нее еще не обоснованный. Я показал в начале октября прошлого года, когда провел презентацию своей разработки. Это многим уже известный посох монарха. Причем я уже тогда говорил, что перед тем, как опубликовывать эту разработку, я несколько месяцев проводил многочисленные опыты на добровольцах, и только когда подтвердил положительные результаты, все это обнародовал. Были и другие исследования по статическому или иначе атмосферному электричеству или беспроводному. Выбирайте на вкус. Я также выпустил предновогодний ролик по демонстрации возможностей и особенностей. Собирался все выпустить вторую часть, еще более оригинальную, но требовалось много времени на ее подготовку. А как я уже рассказывал, сразу после Нового года я провел над своим организмом очередной опыт по передозам, провоцируя крайнюю стадию. И мне удалось таки уничтожить свою иммунную систему практически в ноль. В результате весь январь и февраль я боролся с восстановлением своего организма и последствий. Далее у меня появился усовершенствованный вариант посоха, а за ним и жезл. Конечно, я не случайно вышел на подобную атрибутику. Давно уже изучал все те же жезлы и посохи, которые выискивал на просторах интернета. Для меня было понятно, что не просто... С самых древнейших времен на фресках, статуях, картинах, скальных рисунках у значимых персонажей всегда в руках были явно технические устройства с энергопотенциалом. А так как я сам биоэнергетик, то видел в этом далеко идущие действия. Поэтому, изучая вихревые технологии, я старался выделить именно самую важную составляющую – без радио- и электромагнитного излучения. Многочисленные исследования и опыты с людьми, животными, растениями показали направление, куда следует идти. Вот так вот год назад я вышел на результат, который позволил при помощи воздействия посоха восстанавливать защитную оболочку любого живого организма. Ни одно устройство, которое я знаю, подобное не позволяет. И даже в самой близкой теме по вихревой медицине этого не происходит. А главное восстановление энергетической оболочки живого существа испокон веков возможно было только при помощи магических практик и религиозных обрядов, которые было желательно проводить в храмах то есть церкви, костел мечети. Поэтому я внимательно следил за каналами, в которых альтернативщики древней истории проводили съемки в подобных древнейших сооружениях. Конечно, это каналы Айспик, Цельнадзор, Джон Конор, Алексей Кунгоров, председатель СНТ, Страница, Исторический вольнодумец, пули снегопада, Елена Гусакова, Архитектура прошлого, история Пи. Галина Конышева, Евгений Макаров, Глобальный вопрос, Павел Лобанов и многие-многие другие, они все мне помогли докопаться до истины, так как у меня сейчас нет возможности ездить по подобным местам. Хотя если я там был, то польза была бы огромнейшая, так как в подавляющем большинстве все эти исследователи ограничены в некоторых знаниях. Хотя, конечно, в чем-то они просто совершенства, но многое не замечает то, что вижу я, и часто переворачивают с ног на голову. Причем выдают такие нелепости, что иногда хочется закрыть их канал и больше не заглядывать. Я пытался писать им, чтобы пообщаться по этим темам, но в основном меня игнорили. Единственное отозвался Олег Павлюченко со Айспика. Списали с ним по почте пару недель назад. Но поговорить так и не получилось. Очень надеюсь, что после этой публикации на меня все-таки обратят внимание. Так вот, анализируя виденные и сопоставив мои многочисленные опыты и исследования, я пришел к выводу, что действие посоха сильно напоминает действие биоэнергии при работе парапсихологов с пациентами или различные варианты обрядов священнослужителей, независимо от религии. Ну, а я, конечно, прекрасно знаю, как это все происходит, так как сам регулярно провожу биодиагностику и биокоррекцию. К тому же, как я об этом тоже рассказывал, 20-30 лет назад несколько раз в год ездил по храмам и монастырям, чтобы понаблюдать и перенять некоторый опыт. К тому же я ездил иногда с теми, кому требовалась отчитка. А я ее проводить не имел права. Что-то такое и какое отношение я к этому имел, у меня рассказано в отдельном ролике, который я опубликовал полтора месяца назад на своем канале, но не выпускал свободный доступ, а только по ссылке. Но теперь настало время, и я открою этот ролик для свободного просмотра. И надеюсь, многие поймут, почему именно я так сделал. В общем, результаты получились такие. Посох показывает действие наподобие энергетических систем, восстанавливая ауру, вычищая чакры и активируя иммунную систему. Кроме того, он действует на энергетических паразитов, которых способны вывести только специальные религиозные обряды. И чтобы это все осуществить, требуется сооружение в виде храмов. Поэтому я в последние полгода очень внимательно следил за расследованиями вышеназванных альтернативщиков, чтобы разобраться, как именно работа посоха и религиозных сооружений дают похожий результат. Я понимал, что смотреть здания, которым менее двухсот лет, не имеет смысла, так как эти новоделы уже построены с потерянными знаниями. Это просто не действующие копии или вообще макеты, не годятся и сооружения, которые подвергались серьезной деставрации. Я вкратце скажу, что вся наша официальная история построена на лжи и фальсификации. К тому же, кроме самой истории, большинство значимых специальных сооружений были изменены настолько, чтобы скрыть их начальные предназначения. Поэтому я выискивал истину как иголку в стогу И информация от исследователей-альтернативщиков мне очень помогла докопаться до сути. Я наконец увидел и сложил все кусочки этого разбитого, древнего, засекреченного сосуда, склеил и получил результат, подобие которого я показал в провокационном ролике, опубликованном две недели назад, под названием «Укращение энергии». Конечно, показ был несколько завалированный, но он абсолютно отражает результат работы регулиозных сооружений, то есть все секреты и особенности этих строений направлены на то, чтобы получить аналогичный результат. Но у древних не было активных энергетических систем в виде привычных нам электростанций или генераторов. Поэтому они пользовались атмосферным электричеством, которое пронизывает нашу планету абсолютно везде. Вот такой пример получения беспроводного электричества я и продемонстрировал год назад в своих показательных опытах. Обязательно посмотрите эти два ролика. Ссылки в описании, конечно. Вот тут, вероятнее всего, альтернативщики повскакивают и начнут кричать: а мы же говорили про атмосферное электричество, вот где энергия. Вот все-таки так и есть. Но спешу, ребята, охладить. Все далеко не так, как вы это пытались себе представить, выдавая нелепые версии. Особенно меня убивало, когда многие из них, немного разбираясь в электротехнике, в каждом пруте и завитушке, кресте и тому подобное, видели некие антенны, резонаторы и вообще некие передатчики с приемниками для связи с пришельцами или другими цивилизациями, какими-то с космическими кораблями. Некоторые грешили бредом, когда в каждом штыре или куполе видели энергоустановку, которая обеспечила электричеством целые поселения, и трамваи у них ездили без проводов, и освещение прямо с неба сливалось в некие супертутные лампы. Так вот, ребята, забудьте все то, что вы там нафантазировали. А главное, постарайтесь хоть немного забыть про радиотехнику и передачу в радиоволн, а на резонаторах поставьте жирный крест. Во всех этих сооружениях и вообще многих, в которых применяются колонны, своды, купола, витражи, шпили, ротонды, триумфальные арки, акведуки, крепостные звезды, и тем более религиозные сооружения в основе нигде не используется резонанс. В некоторых случаях там это вообще противопоказано. И тем более какие-либо радиоволны. Нет, конечно, там есть ситуация, в которой резонанс необходим. Но самой энергосистемы это не касается. Ну что, прежде чем продолжить и раскрыть детально, что и как... Прошу посмотреть ролики, ссылки на которые будут в описании. Поразмыслите, может кто-либо из альтернативщиков свяжется наконец со мной. По крайней мере, всем вышлю ссылку на этот ролик. А в следующем выпуске на эту тему постараюсь подробно рассказать про энергосистему древних сооружений. Кстати, пирамид это тоже касается. Так что всем пока. Надеюсь на реакцию.